Придону, а я пока печально знаменит, Как пашиме виды на корону, летели годы, вихрями дрожжа, и день за днем послушал и покорен, я был доволен должностью пожар, и вход имел в заветные покои, где мой брат открыл архипелаг. Имя дал свое местам открытым, другой блистал, рискуя, так и сяк, а я прослыл придворным фаворитом, и ни горд ни знатен, даже не богат, я с королевой счастье, знал иное, и был король бессовестно рогат, и нож точил, расправиться со мною.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 жи мог иному гнев на певу стать мореходом или игроком, но я, увы, влюбился в королеву, Надо...